Приветствую вас, тельцы! Посмотрим сегодня, что ожидает вас в ноябре месяце. Месяц ожидается достаточно непростой, особенно его начало и конец. Серединка может вас порадовать. Ну а теперь начинаем подробнее. С 4 по 7 Венера будет находиться в напряженном аспекте к вашему Урану, в вашем первом доме. Венера противоположна вашем седьмом. Это дом партнерства. Можно сказать, что сфера партнерства для вас активизируется в этом месяце, но судя по напряжению это могут быть какие-то неожиданные встречи, неожиданные знакомства, также неожиданные разрывы, Ну, абсолютной стабильности ожидать не приходится, более того, похоже на то, что что-то может вас разочаровать связанная с вашим близким человеком. Ну, даже не обязательно близким, поскольку партнерство здесь может быть связано также и по работе в любых других областях. Здесь есть аспект негативный на Сатурн. Сатурн — дом. А десятый дом — это указание на карьеру, на какие-то ваши главные цели. Ну, знаете, вот ощущение, что что-то важные связанные с вашими амбициями, с вашим статусом, оно будет вас в начале месяца немножко как-то разочаровывать или угнетать. Но постепенно ситуация будет выравниваться. С 9 по 10 Меркурий будет образовывать также аспект из вашего дома партнерства к Сатурну негативный, но будет положительный от Венеры к куда она потерялась. Вот она. От Венеры к Нептуну. Ну, благодаря этому аспекту вам получится вам удастся что-то порешать. Благодаря... Посмотрите, какой красивый тригон. Несмотря на то, что здесь его угол формируется последний к Лилит. Лилит для вас это тема, связанная с короткими поездками, с возможностью договориться. Ну, знаете, такое чувство, что вот вам удастся порешать 9-10. Какое-то очень важное... Ну, важный вопрос или решить какую-то важную проблему благодаря э, вашей интуиции. Ну, придет помощь извне, придет помощь выше. 12-15 ожидайте очень-очень благоприятный период, период большой удачи. Здесь от Венеры образуется аспект к Юпитеру, Юпитер в вашем 11 доме. Я думаю, что... Ну и плюс еще здесь к Плутону, к Плутону будет. Так, смотрите, здесь, значит, история такая. Что-то связанное с вашими дальними партнерами, да, либо партнерством издалека с иностранцами. Это также может быть тема обучения, получения высшего образования, ну и все заграничное. И вот здесь вы можете вот по этим темам как-то найти очень серьезную поддержку, либо получить какие-то очень выгодные для себя соглашения, сделки ну что-то что-то крайне удачное если говорить лично о вас то вы будете достаточно прагматичны вы будете максимально настроены на то чтобы удерживать ситуацию вокруг себя вы не будете находиться в расслабленном состоянии вы все будете держать под контролем хотя внешне вы будете оказаться людям ну, такой гармоничной личностью как будто бы все у вас ну, как будто бы вы очень мягкий, спокойный, но тем не менее вы внутренне будете недоверчивы ко всему окружению, будете его по вашей финансовой сфере. Произойдут перемены, перемены будут кардинальные, и это здесь как обнуление. Или же вы можете потерять свой прежний источник, или же у вас вместо старого появится что-то новое. Ну, хорошо для тех, кто ищет там новую работу или какие-то новые источники дохода, вот для вас этот период будет благоприятен. Ситуация в доме, в семье будет достаточно спокойна, без каких-либо там резких изменений. Все будет происходить так, как запланировано обычно. Но тема партнерства вас может в этом месяце здорово порадовать. Можете ожидать очень интересных знакомств, знакомства, которые вы можете расценивать в целом как подарок судьбы, с какой-то там дальнейшей перспективой на их развитие. Я бы даже сказала, что вот две сферы работы, вот взаимоотношения на работе именно со служивцами и с вашими партнерами, они вас очень сильно порадуют. Для женщин очень хороший период, у вас есть возможность поменять свой статус, улучшить, перевести его на другой уровень. Для мужчин вы можете смело рассчитывать на поддержку своей близкой женщины, она будет с вами рядом и будет всячески следовать за, следовать за вами, помогать вам во всем, поддерживать вас во всем. В плане долговых обязательств, если вам кто-то должен вряд ли эти деньги вернуться, если вы рассчитываете где-то получить или от кого-то получить свое, то тоже маловероятно, либо это будет меньше, чем то, на что вы рассчитываете. С 16-18 две важные планеты перейдут, ну, не важные, а личные планеты перейдут из Скорпиона, из зоны партнерства в зону 8-го дома. Это как раз вот тема касается долгов и. Здесь, вы знаете, с одной стороны как бы раскрываются перспективы, будет больше возможностей для того, чтобы работать на других ресурсах, для того, чтобы взаимодействовать с партнерами, у которых есть эти ресурсы. Но это будет шанс для тех, кто хочет получить что-то новое, кто уже отошел от старого и собирается заняться чем-то другим. Вот знаете, тема, допустим, личной жизни у вас как-то вообще ну, мало будет вас волновать в это время, поскольку вы вообще материальный знак, и тема ресурсов и возобновления своего материального положения, оно как-то улучшение стабилизации, это будет стоять для вас на первом месте. 18-19. Остерегайтесь обмана со стороны вашего окружения. Это коллектив, это дружеское окружение, возможно, конфликты. конфликты. Причем у вас четко видны материальные потери. Не пытайтесь в это время получить что-то свое, либо тем более кому-то дать долг, или попросить в долг, но ну, вообще никуда деньги не вкладывайте, даже если это близкий друг, потому что здесь возможен обман, либо будет, знаете, как, ну, невозможность человека вернуть ту сумму, которую вы отдадите. Но если вы уже отдали, то уже просто мысленно с ней попрощайтесь. Так, 25-26 у вас будет, кстати, шанс получить какую-то прибыль, получить хорошее финансовое вознаграждение. 28-29 будут негативные аспекты от Марса в вашем втором доме к Венере и к Меркурии. Крайне, крайне неблагоприятный период для финансов, как для того, чтобы брать в долг и вообще в плане поступления, возможной задержки, какие-то неприятные моменты. И любые ваши попытки забрать свое, они будут бесполезны. Помним о том, что 8 числа состоится в вашем знаке закрытие коридора затмения, лунное затмение в вашем знаке. Я делала по задменям прогноз ранее, могу дать ссылочку на него, посмотрите, либо сами поищите. Но здесь есть указание на то, что, ну, видите, идет повторение того, что в самом начале месяца, хотя почему, 4 7 ну вот 8 вы можете это ощутить, какой-то неприятный момент. Неприятный момент связан с тем, что что-то для вас тайное станет явным, что-то для вас прояснится, это может быть для вас... Ну, мягко говоря, неприятно, но благодаря тому, что вы узнаете, вы будете понимать, как вам двигаться дальше, что делать дальше. 23 числа состоится Новолуние в Стрельце, я сделаю поэтому отдельный прогноз, будете его искать, у кого будет желание. Ну и так, чтобы еще подытожить общий прогноз, хочу сказать, что самое главное, это не оставаться в стороне, рассчитывать на помощь близких женщин, то есть в вашем ноябре будут фигурировать максимально женщины, именно от них вы будете иметь поддержку, помощь, что-то, что связано с заграницей, или если там находятся ваши ну, знакомые, друзья, любовь, то там немножечко может быть разочарование, но даже, думаю, здесь как-то больше ничего касается именно получения финансов. У вас тема финансов очень-очень здесь ярко проигрывается. Вернее, проблем, проблемы с ними, либо способы разрешения проблем с ними. Кому интересны советы «Оракула», «Книги перемен», смотрим. 12 кексограмма. Так вам многое неясно волнуют проблемы общественной жизни. К вам тянутся люди, недостойные вас. Будьте бдительны и предусмотрительны. Не принимайтесь ни за что существенное. Ваше окружение не понимает вас. Вы без достаточных оснований ссоритесь с одним из друзей. Желание ваше исполнится процентов на 80%, но и то не сразу. В эти дни следите за своим кошельком, прислушайтесь к советам начальства. Но решение принимайте по собственному усмотрению. Положение скоро изменится. Ну что ж, на этой ноте желаю вам, тельцы благоприятного ноября. Кому интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.